Лунью, как говорится для купания вроде все нормально было только просверлили дырку буром вода как хлынет 10 сантиметров 10 ну и как дальше сверлить у вот такая финская пила на пробу В принципе пару раз мы ей дерг-дерг нормально она вгрызается. и за каждый раз пропиливает ну, немного но пол сантиметра раз два пол сантиметра раз два пол сантиметра в принципе 10 раз сделали сантиметров 5-7 пробурили. ну быстро это или медленно, не знаю, я думаю нормально. Конечно, бензопилой побыстрее это все. Но, во-первых, все равно масло какое-то, это остатки. Здесь бы все плавало. Плюс лед, Я вам сейчас покажу лед какой здесь. Лед, вот, вот по второй зубец. Вот. Мэк у бензопилы нет, но ну, максимум вот до сюда. Вот до сюда там супер какая-то бензопила. Вот до этого зубца метр семь, по-моему, или метр пять от низа. Получается, что лед где-то сантиметров 80. То есть 80 сантиметровый лед. Да еще вот в принципе кроме как такой вот пилой. Вы топите, в принципе плодили, поэтому как бы инструмент этот если вы занимаетесь постоянно, ставите что-то под лед пилите и они там для купания и так далее то в принципе хозяйство это вещь обалденная и незаменимая, вот, ну, пилит ей просто, то есть берут, сверлят улунку здесь, улунку там, потому что, как бы, поворачивать можно ей под каким-то улом, но лучше не заморачиваться и сразу пилить от лунки к лунке. То есть мы вставляем пилу, начинаем пилить, и идем до следующей. Потом на более мелкие секции распиливаем. Вот так вот нашу иордань. Один втопим. кубик под лед запихиваем, остальные вытаскиваем, если хотим, или то что, ну, В общем, вот такая технология. Финской пилот делает. В этом году, короче, крест не получится. Очень холодный лед. В этом году очень. Сколько? Вот лед это почти больше чем почти метр. Севера мужики лед делают. Вот сверлит кто-то по колено в воде. Шугу выгоняет. Ну, уже да, говорят, что если Иордань сделали зиму, все сразу все Теперь мы будем думать,